Всем привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня день с утра задался, потому что я только что пришла от парикмахера. Я подстригла кончики волос. Они были у меня уже очень сильно посечены. Нужно было обстригать их. Я хотела, конечно, длину больше убрать, но девочка-парикмахер сказала, что не нужно. Достаточно там 3-4 сантиметра. Ну, я, в принципе, не спорила с ней, потому что я для себя еще не знаю, что за мастер. как бы Очень сложно доверять. Человеку, которого не знаешь, я очень осторожничаю всегда с выбором мастеров. У меня уже вот девочка, которая в Днепре много-много лет, я ей могу слепо доверить свои волосы, свою голову. Так интересно получается. Вот вы же меня смотрите, знаете, что были у меня попытки подстричься. Мне недавно тоже вот идея фикс подстричь, сделать себе корей. Я очень хотела срезать волосы, потому что в связи с последними событиями, что у меня волосы начали сыпаться сильно. Кстати, да, спасибо вам огромное за советы. Многие мне написали, что нужно сделать, что нужно втирать в голову, чтобы укрепить луковицы волос. Но я пошла немножко другим путем. Я каждый день начала делать массаж головы, вот так просто... Круговые движения, я хочу сказать, что результат есть, я его вижу, сыпется все равно, но не так критично, как раньше, прям вот клочьями так выдирались, высыпались у меня волосы, и меня это очень сильно пугало. Я делаю уже вторая неделя пошла, и в принципе я результатом довольна. Просто видно, за счет кровообращения укрепляются луковицы, волос. Так, и... Мне на мастеров еще везет очень сильно, я буквально еще неделю назад, я была уверена, что я себе сделаю коры, но муж отговаривает всегда, а вот интересно, что вчера я познакомилась с новой семьей, которые приехали с Бучи. муж, жена, ребенок, и мы с мужем разговариваем, ну, узнаем, кто чем занимается, и он говорит, а я вообще парикмахер, парикмахер, стилист, я говорю, какой мужской, он говорит, и мужской, и женский, Я говорю, О, класс, у меня тут идея посетила сделать себе каре, он такой, ни в коем случае, в общем, там порассказывала, что не нужно этого делать, и сегодня к девочке пришла парикмахеру, а она мне тоже говорит, нет, говорит, не стоит этого делать, всегда можно успеть подстричь, но, говорит, волосы в нормальном состоянии, поэтому не нужно. И я обстригла посеченные концы, и уже как-то комфортно стало. Сейчас на территории нашей гостиницы мне кажется очень-очень комфортная энергетика. Вот тот, кто немного, скажем так, раздражал или как-то выделялся среди всей толпы, я помню, я рассказывала, что было очень много цыганей, не знаю, откуда их попривозили, сейчас осталась только одна семья, семья очень комфортная, очень приятная, много детей у них, но дети все ну, прикольные, нормальные, воспитанные, как бы комфортно с ними. Очень много людей конфликтных съехало, и сейчас вот такая обстановка, атмосфера, что меня здесь не раздражает ничего. Вот многие поприезжали из новых, но это, как правило, взрослые пары, уже такие пенсионного возраста, очень много поприезжало с Херсонской области, с Херсона мужчин, вот просто мужчины бежон, вот они бежали, рассказывали, конечно, страшные вещи, так послушать вообще, как несколько дней держали допрашивали кого-то били даже не знаю но я не буду здесь это рассказывать потому что не хочу эту грязь выливать все равно половина кто верит половина кто нет поэтому то знаете тут не докажешь никому ничего но факт остается фактом и послушаешь иногда такие истории реально кажется что Мир просто с ума сошел. Они ехали, получается, вот с Херсона, они уходили через Крым и дальше в Грузию. Из Грузии у них было два варианта. Либо в Испанию их везли, либо в, Гер... ну, в Германию, в Польшу. Нет, по-моему, в Германию. Испания либо Германия. Вот им нужно было выбрать направление. И тот, кто выбирал Испанию, их сразу везли в этот отель заселяли, и знаете, что еще приятно, что за последнее время, вот прям это последние две недели, какая-то такая трансформация здесь происходит, и я смотрю, многие мамочки, которые были одни там с грудничками, грудничками, да, ну да, тут много грудничков, там одни мамы с одним ребенком маленьким до года, я смотрю, чтобы приезжали их мужья, папы, и семья воссоединилась, и я очень-очень за... -очень них рада за воссоединение семьи. Я очень рада, что нашли возможность выехать и. Конечно же, и детям лучше будет, и маме легче, и ну, семья должна быть семьей, не может быть одна половинка здесь, другая там, это нечестно, это несправедливо, это ненормально, поэтому я вижу просто счастливые лица девчонок, и я очень за них рада, поэтому у кого получается, делайте для этого все, дабы воссоединиться со своими семьями. Красный крест идет на уступки, единственное, что там много документов предоставить, но... Эм, все это делается как воссоединение семьи, принимаются ваши мужья, дедушки, бабушки, папы, мамы, поэтому все это можно организовать. У кого-то дети вот позаканчивали учебу, там у кого-то учились во Франции, дети у кого-то закончили институт в Польше и тоже вернулись сюда к родителям, присоединились к своим семьям. Еще хочу отметить такой очень интересный момент, который касается детей в Испании. Вот не дает мне эта тема покоя, потому что все-таки вот если вспомнить, как меня воспитывали, меня очень жестко воспитывали, но я вам хочу сказать, что не всегда это хорошо. Есть дети, для которых нужен кнут, а есть дети, которых кнут просто поломает он может там затаиться, держать эту обиду, эту боль на многие года, и потом это, знаете, как дамба, которая когда-то когда она прорвет рано или поздно. И вот я по себе могу сказать, что я, был, я была тем ребенком, которого нельзя было кнутом, вот, вот нельзя. И... Ну, я просто знаю свою программу, я знаю себя, и я понимаю, что это была большая ошибка моих родителей. Я смотрю, что по меркам Испании, наверное, э, ну, так как э, воспитывала меня мама и мой брат, а это было очень жестко, то, наверное, это было бы уже тюремное наказание. И вот приведу пример жила у нас семья на территории отеля, мама и шестеро детей. И детки, вот там три, по-моему, ребеночка они прям были либо погодки, но они какие-то на вид очень одинаковые, там две девочки и мальчики. И, конечно же, у них такой возраст, там два годика, по-моему, они такие капризничают, постоянные игрушки друг у друга забирают, ну как дети, они все время шумят. И их вывезли, вывезли в дом престарелых. И... Мне уже девочки рассказывали с дома престарелых. Кстати, здесь дома престарелых не такие, как у нас. Здесь очень хорошие условия, поэтому, может быть, оно как-то так звучит, но очень чистые, аккуратные комнаты, хорошие условия, поэтому есть парковая зона, где можно гулять. Единственное, что жаловались на питание, что слишком диетическое питание, и его очень мало, хочется больше. Дети не наедаются. Так вот, вот это вот мама с шестью детьми. Вот все мамы обязательно поймут, насколько сложно с детьми, а когда это еще идут погодки, и когда дети между собой что-то начинают делить, стоит ор, и тебе как маме нужно как-то уравновесить эту ситуацию, гомонить. Мне вообще иногда кажется, что у нас самый шумный номер, когда мы начинаем здесь играться, ну, играться мы, Дети начинают играться, и это просто вот три мальчика, Марк с Ренатом одно делают, Ян им пытается что-то вставить свои пять копеек, вмешивается, и это просто такие крики, я уже говорю, тише, тише, не кричите, но мне заставить их замолчать очень сложно, потому что дети не понимают, что значит тише. Ну вот они так выражают свои эмоции, да, вот Ренат у нас очень любит громко говорить, я всегда говорю Ренат, Ренат, Ренат, хотя понимаю, что, наверное, я не должна постоянно его поправлять, знаете, чтобы не получилась обратная ситуация, то есть, ну, хочет высказываться громко, хорошо, я, допустим, вот в детстве, я, я и сейчас, мне кажется, тихо говорю, я такой человек достаточно скромный, то Ринату хочется вот прям выступить, слушайте меня все, и, ну, с одной стороны, это нормально, но когда вечером люди уже отдыхают, хотя я вот через стенку, Живут испанцы, они очень громкие. Я уже не раз говорила, что испанцы очень-очень громкие. И я стараюсь не делать им замечания на такие вещи, как вот громко разговаривать, крик, там сел на пол. Здесь это абсолютно нормальные вещи. То, что у нас могло вызывать э, какие-то взгляды, да, вот ребенок сел на пол посреди супермаркета или посреди торгового центра, сидит там, что-то игрушку собирает, или просто, вот я видела, девочка легла, лежит и... Не хочет с мамой выбирать вещи, и все, ребенка никто не трогает. Она просто разлеглась на полу, все обходят ее стороной. Она разлеглась именно в том месте, где э, проход, где чаще всего, ну вот так вот все проходят, улыбаются и машут ручкой. И я вам другое хочу сказать, что меня подготовили к этому, и я это вижу везде. Мне сказали, ничего, ты еще увидишь, как... В школах они вот идут-идут, а потом раз, и сели все на асфальт. Просто тупо на асфальт. И неважно, холодно или нет, они просто сидят на асфальт. Там на тротуаре могут сесть, сидеть и о чем то разговаривать. И такое часто делается и в школах. Вот как я говорила, что они на полу там сидят, что-то рисуют. Здесь немного другое отношение к детям. И на крик детей никто не обращает внимания. Если у нас ребенок закричал, ты сразу, ну, Чисто интуитивно, раз, по инерции, повернулся, смотришь, где кто кричит. Здесь вообще все равно. Ты хоть там обкричись, но как бы никто не обратит, ну кричит ребенок, ну все дети кричат, ну вот значит, что-то не так, но проходят, никто даже не обращает внимания. И никто не пытается заткнуть ребенку рот и сказать, там, замолчи, тихо, тихо, тихо, а просто он едет в коляске, там что-то кричит, как-то минимум внимания на крик детей. Так вот, <coughs> за что я хотела рассказать? Вернемся опять к этой многодетной семье. Какой произошел момент? Ну, я не была, сама лично не видела, это мне уже рассказали, передали тот, кто видел, но опять-таки явно... Немножко информация где-то искажена, потому что при каждой передаче информация меняется, у всех э, э, как, как испорченный телефон, но что-то из этого правды точно есть. Значит, она в холле была, кто-то из детей капризничал. В общем, по итогу она толкнула ребенка, оттолкнула. Но так мне рассказали, что она оттолкнула двух или трехлетнего ребенка. И ребенок случайно упал. Ну, случайно, не случайно, но упал. Это видел охранник. Охранник сообщил Красному Кресту. Красный крест поднял бунт что вот она толкнула ребенка, толкнула, не ударила, вопрос о том, что ударила, вообще не стоял, потому что здесь мамы знают, что ни в коем случае нельзя вот даже за плечо вот так трясти, всегда смотрят, красный крест наблюдает, наблюдают, я уже замечала... В ресторане, где мы кушаем, и тоже подходят, делают замечания многим мамам, которые кричат на детей, которые в истерике иногда приходят, бьются, но здесь даже ребенок, находящийся в истерике, он не имеет права быть подвергнут даже крику папы-мамы. Вот так. И они прям ну, показывают, что не надо кричать на ребенка своего, не нужно. Пусть он кричит, сколько ему надо. Вот так вот делают замечания. В итоге, чем это закончилось? В этот же день Красный Крест вызвал полицию. Приехала полиция, забрала всех шестерых детей у нее. Вот я вообще не могу понять, как это, почему забрали всех детей. Это, представляете, там просто с ума с этим можно. Без всяких там объяснений, никто мамы не слушал, забрали детей. Куда их увезли? Я не знаю. Итог какой? Два месяца шли суды. Шли суды, она пыталась забрать своих детей. Значит, первый суд постановил лишить ее прав материнских и не давать ей детей. Я не уточняла, каким образом происходили судебные заседания, был ли адвокат, помогал ли кто-то ей. Но ну, и думаю, что, скорее всего, да, хотя не знаю я. И уже второй суд, второй раз суд постановил вернуть ей детей, но с условием, что она вернется в Украину. И она уехала в Украину. Сейчас она находится в Украине со своими детьми. Я думаю, перекрестилась как в страшном сне. Поэтому вот еще хочу подчеркнуть, сделать такую черту, провести, что вот раньше в советское время это была норма. Вот практически, ну, каждого спроси, вас били скажут били там ремнем еще чем-то там за да, в угол точно ставили за плохие оценки за невыполненное домашнее задание там еще за что-то ну били били били меня били Сережу мы своих детей не бьем потому что я знаю насколько было больно мне морально больно мне Максимум, что я могу сделать, это повысить на них голос, чтобы снизить их децибел, потому что иногда это бывает громко. Но опять-таки тебе громко, возьми и выйди, правильно? А дети пусть играют. Но это чисто мое психологическое состояние, когда ты не можешь выдержать, тебе нужна тишина, а тут такой крик. Ну, это мои проблемы, пожалуй, они дети и дети, они дети, да, они ведут себя, в принципе, как дети. Вот, даже сейчас слышите между собой там. Вот, поэтому это очень опасно здесь. И да, еще важный момент. Я теперь понимаю, почему в школе, вот Марк говорит: Марк и Ренат приходили как-то и говорили: ну, где-то неделю не говорят, у нас одни и те же вопросы спрашивают и учителя, и директор задают. А у Марка был такой период, что он. Мы пошли там на площадку после школы, он разгрохнулся, ударился носом, реально носом, счесал пол носа, и такая рана была внушительная. И у него спрашивают, что случилось? Ты упал или тебя кто-то побил? Спрашивал директор, спрашивали все учителя, спрашивали несколько раз. Марк говорит, что они все время спрашивают одно и то же. И на следующий день Марк тоже падает не падает а как там ну где-то он игрушка какой-то или с ребятами в общем в районе Веска он счесывает и тоже травму у него тоже царапину на лице я говорю Мар, говорит ты что видимо они пытались уточнить у ребенка все ли нормально в семье не бьют ли его родители, ну я так понимаю, не было прямого вопроса, бьют тебя или не бьют, но Марк говорит, мам, почему они все время спрашивают, надо говорит, какие-то странные, они все время спрашивают, у тебя все нормально, у тебя все нормально, вот такие вот вопросы были. И сейчас я уже понимаю, что они имели в виду, и что какой ответ они хотели услышать. Ну, вот так вот. Так что, ребята, кто меня смотрит, кто находится на территории Испании с детками своими, если вы придерживаетесь методов Советского Союза, то не все, не все в Советском Союзе были своих детей, я это точно знаю, но большая часть, к сожалению, занималась таким воспитанием. То будьте, пожалуйста, внимательны, не хватайте детей, не трясите, не толкайте, а тем более не бейте. Старайтесь... Если ребенку необходимо, пусть он выкричится, пусть он выговорится, пусть он выплакается, и поставьте это на какую-то там паузу, выйдите лучше вдруг в его комнату, или как мне Сережа говорит, это бывает, я пытаюсь детей между собой их расцепить, когда они там начинают пытаться друг друга там лупашить во время игры где-то что-то не поделили, да, то понятно, что я их хватаю, пытаюсь их рассоединить. Сережа мне говорит, не смей даже прикасаться к плечу, даже трогать их за плечо не смей. Говорит, вообще, вот мне нравится ситуация, там, то пусть хоть поприбивают друг друга, развернись, иди там через две минуты вернись. Пупсик мой пришел. Все, друзья, спасибо за внимание, спасибо за то, что были со мной, пишите, пожалуйста, свое видение, как воспитывать детей, ставьте пальчики вверх, пальчики вниз и не забывайте подписываться на мой канал. До скорых встреч, всем пока-пока, скоро увидимся.